Привет, мои дорогие! Сегодня будем с вами готовить очень невероятно вкусные самосы с фруктами. Съездим на море, мне там напомнили, какие были невероятно вкусные самосы в Крыму. У нас их рецепт не очень знают, и поэтому хочу поделиться им с вами. Очень вкусно, очень по-летнему, вы обязательно должны его попробовать. Для начала беру муку, в муку сразу добавляю соль и ванильный сахар, либо просто ванилин. Сахар мы сюда не кладем в тесто. Добавляю сюда сразу же растопленное сливочное масло и хорошенечко перемешиваю до образования крошки. Теперь в эту крошку буду добавлять где-то пол столовой ложки водки. Водка придаст более хрустящесть нашему тесту и на ней будут образовываться как пузырики во время жарки. Весь алкоголь во время температурной обработки испаряется, поэтому не бойтесь. Дома всегда делаю я на кефире, поэтому добавляю кефир. Можно добавить либо сыворотку, либо холодную просто воду. Но на кефире тесто получается значительно мягче, поэтому если для себя, я делаю только так. Подмешиваю потом тесто на столе. Тесто прекрасно себя ведет, ни к чему не прилипает. В общем, очень приятно с ним работать. Оно очень эластичное. Теперь отправляю тесто в холодильник где-то на полчаса-час, для того, чтобы в нем развилась клейковина и оно было более эластичным. Тем временем подготовлю фрукты, в этот раз буду использовать нектарины, малину и бананы, будет очень вкусно. Режу произвольными кубиками, не очень большими и не мелко для того, чтобы у нас все не превратилось в кашицу. Я использую именно такой набор продуктов. Можно использовать просто персики. Можно, допустим, сделать с ежевикой. Мы вот кушали как раз на море банан, персики, ежевика. Моей мамочке очень нравятся персики, банан и виноград. Виноград без косточки. В общем, любая вариация, которая вам только захочется, которая вам понравится. В Последнюю очередь я добавляю малинку и слегка-слегка перемешиваю, для того, чтобы просто мои фрукты были равномерно плюс-минус. Какая красота получается, уже пахнет по-настоящему, по-летнему очень красиво. Тесто полежало в холодильнике, оно стало намного более эластичным, с ним приятно будет уже работать и оно будет хорошо раскатываться. Очень эластично. Раскатываю его не в большую колбаску и делю свое тесто на 6 частей. Каждую из частей слегка-слегка подкатываю, либо просто в шар, либо вот формирую приблизительно как на варенике на быстрое, чтобы просто можно было потом раскатать круглую лепешку. И начинаю раскатывать. Толщина раскатки где-то от 3 до, ну где-то около 3 миллиметров, пускай будет так. Смотрите по диаметру, какой вы хотите получить. Смотрите, смазываю одну половинку внутри водичкой. А другую снаружи водичкой. И внахлёст делаю вот такой вот конвертик. И там, где у меня была смазана водичкой, слегка-слегка прижимаю, чтобы у меня там склеилось. Получается вот такой прекрасный конверт. В него засыпаю где-то треть столовой ложки сахара и наталкиваю фруктов. Как можно побольше, сколько мне туда хочется. Можно не полный, конечно, ложить, но также, согласитесь, ну очень вкусно. И теперь нужно очень хорошо защипать края. Если вы будете защипать края плохо, они у вас разойдутся во время жарки и будет вытекать сок. Сока будет внутри много, будет очень вкусно, сладко. В общем, очень-очень прям. И вот такие вот. Прекрасные пирожочки, треугольнички у нас получились. Жарим их на не сильно большом огне, для того, чтобы все-таки внутри фрукты слегка стали мягче. Если вы будете использовать яблоки, их нужно предварительно будет немножечко карамелизировать. И вот так вот до золотистой корочки с обеих сторон. Затем нужно будет отправить их на бумажное полотенце, для того, чтобы стекло лишнее масло. Вот такая вот красота у нас получится. Посмотрите, пупырчатые вот такие. И теперь самое-самое, посыпаем сахарной пудрой и можно приступать. Просто сразу не кушайте, потому что будет очень горячо, внутри сироп горячий. Поэтому потерпите пару минут и кусайте ваш вот такой вот самый-самый вкусный сочный самос. Я уверена, что вам понравится этот рецепт, обязательно летом попробуйте его, это очень вкусно. Не забывайте поставить палец вверх и делиться этим видео с друзьями. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!